Здравствуйте! В предыдущих публикациях Центра по развитию калмыцкого языка мы рассказывали о происхождении основных четырех этнических группах нашего народа. В этой публикации мы познакомим вас с самой молодой этнической группой Бузавы. Начнем, пожалуй, с этимологии слова Бузав. Существует самая распространенная версия калмыцких ученых, согласно которой это слово возводит к глагольному словосочетанию «бу-заавэ» «обучал ружью», «обучал военному ремеслу». Эта этимология слова построена на внешнем фонетическом сходстве этнонима бузав и словосочетании бу -завэ». Кстати, в словосочетании бу стоит глагольная форма прошедшего времени, которая характеризует более всего того кто обучал, а не того, кого обучали. Другая версия возводит этот этноним к калмыцкому названию притока реки Дон – Бузык. По третьей версии этноним Бузав происходит из русского слова «базовый». Об этом утверждают Корниевские, а затем знаток истории быта и культуры донских калмыков – Попов. Есть также отдельная версия, записанная у Басан Бадминовича Гордовикова который тот слышал от донских старожилов о происхождении слова «бузав». В старину, если какой-то Тайши или Зайсанг по той или иной причине принимал решение уйти на берега Дона, то он первым делом сообщал об этом и согласовывал с другими князьями. Но даже согласовав свои действия откачевки на Дон, никто не уходил просто так. Каждый должен был получить благословение в Хуруле и получить. Бу. Словом, бу называется специальную священную нить, иногда с небольшой капсулой, внутри которой находится молитвенный текст. По пришествии к берегам Дона, встретившись с ранее обосновавшимися здесь калмыками, вновь прибывший первоочередно слышал вопрос: Чамде, бу заву! Дали ли тебе бу? На что он отвечал: Бу, зава! Да! дали». Таким образом, если выяснялось, что человек, прежде чем покинуть старые кочевья, получил благословение Ламы и получил Бу, то значит, что пришел он с миром по закону, а не бежал на Дон, дабы скрыться от наказания за какой-либо проступок. Таким образом, при встрече обмениваясь не приветствиями, а вопросом «Бу Заву?», со временем так и стали называть себя Бузав Улус Откачевка калмыцких улусов на Дон далеко не всегда проходила в мирных условиях, особенно в первое время. Как вы поняли, предки современных бузавов были выходцами из различных айратских родов. Так получилось, что с середины 17 века надон Дон откачевали несогласные с центральной ханской властью. Как правило, среди откочевавших были члены знатных тургутских и хашиутских семей с их подданными с конца XVII века, минуя улусы, подчиненные калмыцким ханам, на Дону стали селиться джунгарские князья со своими подданными, которые были не согласны с политикой джунгарских ханов. Известно, что было три крупных волны из джунгарии в 1686, 1724 и 1755 годах. Во второй половине 18 века на Дон стали часто перекочевывать дербецкие тайши. Перекочевка и оседание в донских стихтах была непостоянной. Некоторые улусы, особенно тургутские и дербецкие, возвращались, а какие-то улусы оставались и позже они сформировали новую субутническую общность Бузавы. Теперь поговорим о происхождении бузавских родов, по-калмыцки их называют ясуны, а слово ясун – кость. Кстати, некоторые ученые говорят, что ясунная система родов является наиболее старинной. Традиционно Бузавы себя называют арвун-гурун-дзун – 13 сотен, или арвун-гурун-эмюк (13 аймаков в которые входили разные по происхождению калмыцкие рода. Многие жители Калмыкии правильно говорят, что бузавские рода составили первооснову из тургудов, джонгаров, дербетов, небольшой части хойтов и хошутов. Однако в этом вопросе нужно сделать оговорку. Оказывается, среди донских калмыков достаточно немало родов, которые отсутствуют либо находятся в меньшем количестве среди так называемых основных тургудов и дербетов. К примеру, среди донских бузаов тургудов во всех станицах есть меркицкие и тайчутские рода, в то время как среди тургудов их очень мало. Особенно интересно, что костяк тургутских Родов бузаов основали именно древнемонгольские племена киреитов и шаромонголов, а также вышеупомянутые меркиты и тайчуты. В составе донских бузаов дербетского происхождения отказались ясуны баргасов, их небольшая часть есть среди тургудов и дербетов, а также баргутов и залхусов, которых нет среди волжских дербетов. Но ну, интересно, что такие же рода были зафиксированы среди монгольских джунгарских дербетов, которые проживают ныне на западе Монголии. В былую старину, когда донские и калмыки приветствовали друг друга, то всегда спрашивали, из какого аймака сотней и ясуна происходят. К большому сожалению, некоторые наши земляки забыли о названии своих аймяков или ясунов. Если у вас возникает необходимость узнать свое происхождение Аймак и Ясун, то напишите под комментариями в группе Центра развития калмыцкого языка, и мы постараемся подсказать вам, как найти информацию о вашем происхождении. Таким образом, резюмируя наше небольшое погружение, в прошлое, совсем недавно на новой родине волжский хайрат калмыков сформировалась новая суббудническая общность Бузао сохранившая старинную родовую ясунную систему делений. Обязательно подпишитесь на канал и оставайтесь с нами. С уважением, Максим и команда канала ZAN Online. Дорогие друзья, год благодарности Его Святейшеству Далай-Ламу